здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скале представляю вашему вниманию астрологический прогноз на январь 2021 года для представителей знака овна интересное начало месяца на контрасте возможно неожиданные повороты во взаимоотношениях внутреннее преобразование от отсутствия равновесия к постоянству и гармонии и наоборот вводят партнера в недоумение. В январе обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы определиться в личных взаимоотношениях. Первая неделя января благоприятна. Венера до 8 января движется по знаку огненной стихии, по стрельцу и строит гармоничный аспект к вашему Солнцу вовне. Марс, ваш Управитель, в первую неделю января имеет сильный статус. Все еще вовне, в статусе управления. С 7 января на 2 месяца войдет в знак своего изгнания, в телец. Но взаимоотношения вы сможете сохранить, если отдадите первенство партнеру. Времени на отдых в этот период нет. Из-за проявления чрезмерной активности и ненужной инициативы, возможны материальные убытки в сфере бизнеса, может возникнуть необходимость непредвиденных выплат или затрат. Например, на ликвидацию последствий какого-либо происшествия или поломки оборудования. Производственный процесс идет неровно. Либо застой, либо оврал. Ошибки в работе возникают из-за спешки, нервозной обстановки на рабочих местах, конфликтов между работниками. В этот период не следует поступать на работу, покупать недвижимость, начинать ремонт или другое важное дело. С 7 января ваш управитель Марс движется по вашему символическому второму дому, который попадает в знак тельца, где планете некомфортно. Здесь имеет статус изгнания. Все проблемы возникают из-за слабой потребности что-либо менять. Избежать многих неприятностей помогут действия, пусть и неторопливые. Активность должна присутствовать, пусть и замедленная. Но это приведет к основательному результату. В ближайшие два месяца вам будет сложнее проявить лидерские качества. Необходимо к критике относиться конструктивно и нормально. В этом залог успеха. Никакой агрессии, никакой спешки. С 8 января появляется много дел. Венера движется по вашему десятому дому, который отвечает за цели, карьеру, предназначение.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 Январь затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную с престарелыми членами семьи, начальством и представителями власти. Возможно, серьезные разговоры с руководством. Возможно, вас рассматривает на новую должность. И в зависимости от того, в какое впечатление вы произведете на вышестоящих в эти дни, зависит ваша карьера, профессиональные дела. Взаимоотношения с женщинами в этот период заметно повлияют на ваше будущее. Кроме того, есть шанс, что ваш супруг, союзник или партнер получит признание и продвижение по службе. А это как-то изменит ваши взаимоотношения. Без напора, очень осторожно, можно просить о повышении или других одолжениях. Те, кто обладает влиянием, вас замечают. Постарайтесь хотя бы просто быть в центре внимания сделать так, чтобы о вас сложилось положительное впечатление. Когда транзитная Венера движется по вашему Десятому Дому, она способствует обстоятельствам, при которых вы оказываетесь на виду. Но причины внимания окружающих не всегда приходятся вам по душе. В зависимости от ваших предыдущих заслуг или явных ошибок, может быть, были конфликты с сотрудниками и руководством, вас либо повысят, ну, как минимум, вынесут благодарность. Либо вы можете оказаться спорной фигурой. Здесь, конечно, сыграет важную роль причинно-следственная связь. Наши прошлые дела, конечно же, влияют на наше настоящее и будущее. Хотя большая вероятность того, что вас занесут в список претендентов на замещение вакантной должности. Естественно, большой роль здесь будет играть расположение планет и той же Венеры в вашей натальной карте. Кому интересно узнать свой личный гороскоп, контакты на главной странице канала и под этим видео. Продвижению в карьере и финансовому успеху в это время может помочь также правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность, умение находить подход к людям и, конечно же, личное обаяние. В этот период... Любовные дела могут влиять на профессиональную деятельность, денежную сферу и наоборот. Очень хорошее время для людей, занятых в сфере искусства, моды, развлечений. Возможно, любовная связь с сотрудником, известным или высокопоставленным лицом. Встреча может произойти при исполнении своих должностных обязанностей и повлиять в дальнейшем на вашу карьеру. Поскольку Марс, ваш управитель, имеет статус изгнания в Тельце, то важнейшее указание на то, чтобы достичь желаемого, может быть в неторопливом действии. Не ввязывайтесь в интриги, в шантаж, не сплетничайте. Также не стоит употреблять личные связи в корыстных целях. Есть опасность скандала из-за глазки служебного романа, любовной связи с начальником. Ну а за этим может последовать потеря репутации, доброго имени или даже увольнение. Но на самом деле у вас есть все шансы и возможности для того, чтобы улучшить социальное или профессиональное положение. Учитывайте рекомендации, о которых я говорила в первой части видео. Особенно сложный период это середина января. Будьте внимательны, так как риск травматизма и несчастного случая на производстве значительно возрастает. 13 января новолуние в вашем десятом доме в знаке козерога на первый план выдвигаются вопросы карьеры и социального статуса. Поэтому в январе возможна смена работы или даже брак или развод. вы осознаете, как оценивает вас общество и это может повлиять на ваши дела сейчас, изменить существующую ситуацию в ту или иную сторону. Изменения могут касаться карьеры и жизненных целей в целом. В эти дни особое значение приобретают время и энергии, затраченные в финансовой и деловой сферах. У вас может возникнуть желание разобраться со счетами, оплатить их, решить задачи, связанные с долгами, активами и доходами. Кроме того, в центре внимания окажутся доходы, увеличившиеся благодаря сверхурочной работе. А поиски дополнительной работы и другие действия с целью заработать больше денег обязательно приведут к успеху. Деятельность может быть связана с соблюдением прежних приоритетов и выработкой новых. Чем больше нового, неожиданного, может быть, современного, тем более вероятен успех. Вы способны увеличить свою физическую энергию, поскольку в эти дни вы склонны воспринимать саму энергию как ценное приобретение. Для покупки автомобиля и другого оборудования период неблагоприятный. Необдуманные поступки и опрометчивость могут привести к потере денег. Но если вы планируете это сделать, успейте в первую неделю января. Солнце переходит в ваш одиннадцатый дом. 19 января активизирует вопросы связанные с друзьями единомышленниками также 11 дом это второй от 10 то есть деньги от карьеры а это значит что ближе к концу января возможно прибыль от вашей профессиональной деятельности материальные награды и другие свидетельства признания ваших заслуг выступят на первый план Ваше стремление получить финансовую компенсацию за свою работу в разных сферах жизни обязательно приведет к успеху. Это период осознания того, что вам необходимо, чтобы быть счастливым и плодотворно трудиться. Полнолуние во Льве 28 января в вашем символическом пятом доме, который отвечает за любовь, творчество, вопросы, связанные с детьми. Эта полнолуния благотворно скажется на ваших творческих способностях. Также важность качества любовных взаимоотношений и их значения, которые вы им придаете, в эти дни возрастает. Возможно, счастливые случайности, но старайтесь чаще быть в компании в этот период. С 30 января начинается период ретро-меркурия. Поэтому, возможно, некие остановки, задержки. Ну, в общем-то, в целом месяц для вас, конечно же, будет очень сильно отличаться от предыдущего периода. Более чем полгода ваш управитель Марс был в знаке Овна, в статусе своего управления. Конечно, вам предоставлялись возможности, может быть легче и быстрее что-то достигалось. Но теперь с января... И февраль ваш управитель находится в некомфортном для себя положении. Но зато у вас есть прекрасная возможность отдохнуть. Никуда не спешить. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего наилучшего. Будьте уверены, что все у вас получится. Сохраняйте спокойствие. И до новых встреч. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, пишите в комментариях, и я вам отвечу.